Скажите, как будет выглядеть Севастополь без ресторанов? Я думаю, это достаточно грустная картинка, особенно для отдыхающих, гостей города, приезжающих и желающих получить услугу не только туристическую, но и получить услугу общественного питания. Без ресторанов Севастополь останется Севастополем? Я думаю, без ярких красок он останется Севастополем, но это вопрос рабочих мест, вопрос пополнения бюджета нашего города – Понятно. Я просто хочу пока образность. И э, не менее важный вопрос. Как скоро, вы думаете, при таком текущем состоянии дел, э, севастополец будут отмечать юбилей, свадьбы и рождение первенцев э, с шаурмой, в закусочных и в рюмочных? Я думаю, скорее всего, они перейдут отмечать это в домашних условиях, как это было больше принято в Советский Союз. А вот такие праздники с размахом в формате ресторанов, пусть даже... Кафе небольших, но приятных, уютных. Э, эта перспектива достаточно... Уйдут в, ли, близ, в историю, да? Близкая, да, для нашего города, для жителей нашего города. Потому что даже имея возможность обеспечить... А вот почему сейчас мы с вами выясним, я представлю наконец-таки нашим зрителям. Это Мария Флоринская, председатель Союза рестораторов Севастополя, которая сменила э, на его посту Дениса Штукатурова великолепного ресторатора, э, Крым на тарелке, фестиваль, фестиваль и так далее. Крым на тарелке. Да. Итак, я, понимаю ситуацию следующим образом, я посмотрел на НТС-сюжет, где э, там просто криком, крик, так я позволю себе сказать, вы просто кричите, что вы погибаете. Сформулируйте коротко вот эти свои, что вас губит? Вы совершенно правильно подобрали слова, потому что на самом деле это уже крик в сезон, в разгар сезона какой бы он уже ни был в этом году, меры помощи, они просто необходимы. То есть вот еще были нужны вчера. А на сегодняшний день мы озвучиваем те меры поддержки, которые мы хотели бы получить от правительства города Севастополя. К мерам поддержки мы вернемся. Давайте зафиксируем, как у пациента, как врачи, вот я как врач, на что жалуетесь? То есть температура и так далее, экономика, что случилось? Что вас беспокоит? Я вот как доктор. Но в первую очередь с мая месяца всех беспокоило, каким же будет сезон 2022. И каким? Никаким. Никаким. Ну, вот, если Пустота. можно подобрать, я думаю, вы это прекрасно видите, и жители города. Какое количество гостей у нас по гуляет по набережной, да, какое количество гостей посещают музеи, в то время как даже в ковидный период, сезоны в период ковида, двадцатый-двадцать первый год, их было на порядок больше. У нас снижение гостевого потока минимум в 50%. процентов. Это и на. Прибыли э, сказывается? Соответственно, гости, приезжая к нам, они оставляют определенный денежный э, свой запас для отдыха в городе Севастополе. Давайте так попробуем подытожить. Значит, два ковидных года вы прожили более-менее с мерами поддержки. А год, когда у нас нет туристов, из-за перелетов, видимо, ограниченных, да? у вас самый сложный случился. А ковидные меры поддержки не работают? ковидные меры поддержки, они перестали работать, потому что они распространялись на период именно распространения ковидной инфекции. Сейчас сняли, скажем так, ковидный период закончился, но для предприятий общественного питания сложности, они просто сместились с ковидного периода, переместились в период жестких санкций. И учитывая, что этот период 2022 года, он наступил после этих двух лет ограничений ковида, то ситуация, она усложняется, да, то есть это вот наслаиваются сложности, и своими силами предприниматели, ну, уже не вытягивают. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что рестораторы Севастополя фиксируют падение на 50% в среднегодовой, ну, такой прогнозируемой, Потока, да? Да, мы проводили анализ. И, соответственно, выручки тоже. Конечно, конечно. Мы проводили анализ. На какой по Союзу? цифре предприятие перестает быть выгодным? Ресторан перестает быть выгодным. На какой цифре падения? Я вам скажу так, в любом случае это каждый проект по-разному, то есть есть какой-то более малобюджетный вариант с концепцией, а есть большим размахом. Это каждое предприятие индивидуально нужно смотреть. У, каждой, у каждого проекта есть своя нулевая точка. Хорошо, не, не... сформулирую по-другому. На отметке падения 50%, какое количество ресторанов могут оказаться банкротами и не выполнить свои кредитные обязательства? Я так понимаю, что это в основном долги, долги перед банками и так далее. Да, это все зависит. Получается такая ситуация, что э, надежды на сезон не оправдались. Соответственно, в сезон предприятия не возьмут тот запас денежных средств, да, подушка определенная подушка, которыми они будут вытаскивать объекты свои в осень, зима и до не весны. А бизнес... Курортный сезон, вы наращиваете жирок. Это так всегда было. Тем и отличается наш бизнес, что мы в течение года работаем, но зарабатывают именно То летние это не Москва, это Севастополь, Нет. и тут у нас все за от количества. Ну, по... Мы не зря называемся сезонный, да, вот э, сезон, потому что мы от сезона а, к скажите, сезону живем. А... Вы пробовали э, понимать, вот в среднем чек поменялся, вот хорошо, в ковидный год, ведь сейчас экономика меняется, насколько становится самая сама вот средний чек для посетителя? Это немножко разные вещи. Средний mm. чек и доступность. Доступность на самом деле сейчас, сейчас максимально... Сейчас доступность это кошельком, мне кажется, доступность измеряется. Кошельком, да, но я имею в виду, что размер среднего чека, это о другом. Доступность на данный момент... Самое максимальное. Я работаю в общественном питании более 25 лет, могу сказать, что то, как сейчас рестораторы борются за своего э, гостя, не гостя Севастополя, а в принципе гостя, потому что э, они очень рады... за клиента так, да. Мы не называем их клиентами. Гостья, гость, потому что для Прости. них это все-таки гость. Те люди, которые занимаются этим бизнесом, они Давайте конкретизируем. Мержу убрали совсем свою, ресторатора сейчас? А, нет, маржу нельзя э, убрать, потому что нужно заработать и э, держать штаты, оплачивать коммуналку. То есть так затратная а часть, за счет, она не уменьшается. За счет чего пытаетесь держать э, недорогие? Пытаются держать за объемы. Ну, уменьшается то есть снизить снизит немножко, и порция немного уменьшается, чтобы дать возможность быть доступным блюду. И пересматривается состав, ищутся альтернативные какие-то продукты. Тем более сейчас импортозамещение мы вынуждены искать, не потому что мы хотим удешевить. Белорусские сыры заменят итальянские, кстати, раз уж такое дело? А... Я думаю, что любой продукт, который не будет уступать по качеству, но будет выгоден по цене, он однозначно э, может закрывать эти вопросы. Но проблема в том, что э, мы на местном уровне не можем управлять нашими э, виноделами, э, нашими сыроделами здесь, в регионе, потому что приезжают гости из Москвы, не, не, их немного, да, но тем не менее. И они удивляются, почему они у нас в ресторане покупают наших виноделов вино дороже, чем они в Москве могут купить в магазине. Вы как-то ответить на этот вопрос можете? Почему? не управляется цена здесь по месту. Получается, а кто должен что... управлять? Но я думаю, что это ценообразование с поставщиками, это уже на местном уровне, с участием, конечно же, наших чиновников, которые могут влиять на данную ситуацию. Скажите, а почему виноделы, производители сыров, да, фруктов крымских, те же рыбаки, не как-то не идут навстречу своим же землякам, севастопольским рестораторам, чтобы с дисконтом им как-то создать устойчивые договора какие-то? В чем проблема? Ну, я думаю, что в первую очередь пока у нас, к сожалению, каждая отрасль старается выживать сама, без понимания и взаимодействия с коллегами, да, я бы так назвала, с теми, с кем они идут в одну ногу. То, ага. То есть бизнес – это не товарищи, брат, друг другу иногда? Ну, пока на данный момент мы не совсем видим это угу. у нас в регионе. Давайте, чтобы еще нашим уважаемым зрителям было понятно суть, сколько, по вашим оценкам, вашего союза, Севастопольсов связано с жизнедеятельностью ресторанного бизнеса вообще. Какое число у вас служащих? Экономик? Я э, не располагаю данными на сегодняшний день, но так. по информации э, и по статистике: э, 10% от населения города Севастополя на задействовано. Приблизительно э, Приблизительно на начало этого года. Да? Это сейчас... Данные откуда были? Эм... Это данные, по-моему, у нашего правительства Севастополя, где-то они были озвучены. Вот. Они, говоря о 10%, это и непосредственно работающие в отрасли, и смежники, кто услуги поставляет? Нет, мы говорим про 10% задействованных людей, которые непосредственно на предприятиях общественного питания. Но они считали, кроме ресторанов, кафе, шаурму... Бары, но это рюмочные. Все, это все предприятие общественного питания. Но просто... я, же так поним... Давайте. я понял, а, но я же так понимаю, что под угрозой, прежде всего, рестораны высокой кухни. Я... Об этом идет речь или вы еще шире распространяете вот эту вот, а, катастрофу? Мы, мы представляем интересы всей отрасли. Да? То есть, э... Так я хочу уточнить, под угрозой вымирания рестораны высокой кухни или там туристические рестораны или вообще отрасль общественного питания? Скажем так, наверное, сегмент предприятий, которые представляют кафе среднего уровня, да, более такие представительные, и рестораны, которые вот представляют более высокого уровня услугу. Потому что... Так авторские а, ресторанчики, да, такие? Да, даже пусть маленькие авторские ресторанчики, в концепцию ресторана нужно вложиться достаточно серьезно. А что касается шаурмы на тех же рынках и маленьких каких-то кафешек, кафе Тугов, да, формат такого, я думаю, мы с вами Наблюдаем, как они, в принципе, на сегодняшний день одни закрываются, открываются другие. То есть у них вот такое активное появление исчезновения исчезновение, оно на протяжении всего времени наблюдается. Своя как... жизнь планктона такая себе. Ну, вы а, так сразу... а, а, а рестораны скажут, ну вот один закроется, второй откроется. Почему так не могут генерироваться ресторанные... А ну вот философия чиновников в том и заключается, что для них особо ничего не меняется, когда один предпри предприниматель со своим заведением закрывается, ну, я... и на его месте появляется другой. Ну я сижу директор департамента, вот смотрите, да, у меня там секретарь звонит, там люди шумят, пришли рестораторы, он говорит, что, да, опять денег просят. Ну, видимо, денег просят. Что еще просят? Деньги. Да ладно, нет денег. Ну, кто-то уйдет, кто-то умрет, поживее кто-то будет работать, кто-то там наоборот соберет. Ну, конкуренция снизится. Вот как чиновник размышляет, снизится конкуренция, у нас на 100-метровке будет один ресторан. Ну, выживет же человек. Но Не 5 вы... шаурмы у нас будет, а одна шаурма. Вы понимаете, снижение конкуренции автоматически ухудшает и качество той услуги, которую мы оказываем. А когда мы говорим мы говорим про регион туристический, мы хотим привлекать в зону туристическую гостей, мы же хотим оказывать им достойного уровня услугу для того, чтобы эти гости приехали к нам и сегодня, и завтра, и послезавтра. Скажите, а вот сами гости из числа местных жителей, они стали изменять рестораном, Стали хуже жить? Они чаще, реже стали ходить? Вот на их поддержку вы на их плечах вынесете бизнес? Ну, это вряд ли. Это всегда в сезон все-таки больше ставка делается на гостя. Местные жители, они могут приходить в ресторан в течение года, в любое полумиллион, время. Полумиллион полумиллионный город, но ну люди ж есть. Но вы же понимаете, что на уровне падения какой-либо экономической ситуации в стране падает и возможности населения. Цены на продукты поднялись, и мы это с вами видим, пойдя в любой продуктовый магазин. Но зарплаты при этом... Не поднимаются, пенсии не поднимаются. То есть все-таки клиент стал чаще ходить или реже? Как отмечаете? Гость. Я бы сказала, что, наверное, поменялся однозначно средний чек. Он уменьшился. Вниз пошел. Да, так. он уменьшился. То есть одно и то же количество гостей сейчас приносит другое количество денежных. Средств. Это вы за замерами год от года берете? берете да, Конечно, мы же проводим анализ согласно прошлого года. И поверьте, то падение, которое мы проанализировали и видим на сегодняшний день, это по отношению к ковидному году. То есть когда нам казалось, что ковид и вот эти все наши ограничения не работы или работа доставки или работа просто летней площадки это вот очень сложно и вот хуже быть не может и думали, что это дно а оказалось, что снизу постучали. Еще Знаете, послушали. как говорят? Итак, 10% трудоспособного населения Севастополя, внимательно послушайте, вот есть такая точка зрения, во всяком случае, за работают непосредственно в отрасли общественного питания Севастополя, начиная от той шурмы и заканчивая рестораном «Высокой кухни», где там за 4000 тысячи салат стоит, да, условно говоря. А, а, а, сколько, знаю... а сколько еще у вас вот сопутствующих бизнесов? Там, кто стирает ваше белье, там, колбасу поставить? сыр, они тоже понесут убытки, видимо. Я бы немного поправила У вас в моменте ценообразования. Салаты за 4000 Есть такие, я читал недавно. Не буду говорить рекламировать. Давайте так, читал С это, Читал это очень хорошо. И фотографию, фотографию чека. Н назовите предприятие. Не могу, это будет реклама, но есть один очень знатный элитный ресторан. Вот, ключевое слово один. На весь город А один. если вы все поставите все цены? Остальные... Смотрите, вот ресторан, Заходишь, 4000 салат. Да, придет один покупатель за весь день. Ну, два. Ну, вы с кассой. 4000 кассой. Если весь ресторан уйдет в элитку, нет. Так как у, у прибеев нет денег на рестораны сейчас. Нет, речь не о цене в 4000, а речь о том, чтобы услуга общественного питания была доступна всем. Почему бы не улучшить условия жителей для того, чтобы они ходили в эти рестораны? А Почему это... мы с вами рассматриваем, что рестораны должны как-то пойти навстречу и как-то вот, э, опустить свои э, цены, да, опустить какие-то свои услуги для того, чтобы люди могли ходить? Почему мы не говорим, что уровень жизни людей поднять и до смотрите, того момента, чтобы они ходили в заведение? Вот здесь Вам не читает... нравится такая концепция? Смотрите, я, я вот зритель видит здесь плашку, тут написано Владимир Александров журналист, а у вас Будет плашка. Мария Флоринская, председатель Союза ресторатора Севастополя. Мы с вами можем улучшить макроэкономику в стране. Что от нас зависит? Ошибочное представление, на мой счет. Начинать нужно с себя. В любых вопросах начинать нужно с себя, в первую очередь. И когда мы хотим что-то изменить, нужно начинать читать. Как менять я могу сам себе сознание? улучшить зарплату? Увеличить ее. Для того, чтобы. Зайти лишний раз в ресторан. Мы можем с вами объединиться и отстаивать интересы э, как свои, так и всех жителей города Понял. Севастополя, так и Революционные отрасль... рестораторы у нас, тем не менее, мысли ваши я понятны. Я сейчас, вот именно эту концепцию я вам озвучила, как лично от себя. Мария, давайте я сейчас адвокат дьявола буду, защищу чиновников. Недавно мы только писали новость, что правительство освободило, так сказать, вникнув в тяжелую ситуацию на ресторанных фронтах, Осознавая, что туристов они не могут привезти, самолетов нет. там Автобусы не так работают, в поезде едет, но другой контингент. Он приезжает, у него. там билетов много, купить их не может Он кушает колбасу дома, там еще другая тема. Итак, чиновники, осознавая, ваше бесное освободили вас от верандного сбора вам на встречу пошли. С чем вы недовольны? Огромное спасибо им за это решение. Но то, как Эту новость разнесли по всему городу, не совсем соответствует то, что есть на самом деле в действительности. А, шо, а шо действительно? Вот здесь бы я хотела немножко внести Пожалуйста. ясность. В вносите, вносите, мы ждем. Вопрос. Во-первых, летние веранды – это всего лишь 45 предприятий, которые имеют возможность получить эту меру поддержки. То это статистика это Там, где на, на коммунальных, коммунальных площадях эти веранды. Да, это у -у -у. размещение летней веранды у города. Да? То есть это всего лишь 45 предприятий. На самом деле в городе у нас представлен общепит гораздо большим количеством да, да, да, и понятно. разного формата. В каких-то предприятиях летней веранды, летней площадки нет вообще. Поэтому для них эта мера не решает. Ну а какие-то, видимо, арендуют участника. А большинство, в принципе, большинство предприятий общественного питания это аренда коммерческая. И данный вопрос он вообще не решает эту ситуацию. И мы... есть есть кто-то, кто не слушает правительства? Но это частная собственность, человек вправе устанавливать аренду. Кстати, Здесь это... другой, другой Мы момент. Мы живем в Российской Федерации, и это заблуждение, что я творю, что хочу. Вы напомните арендаторам так кстати. Кто у нас не слушает власть, тот может очень сильно быть расстроен. Ну, иногда та же самая власть совесть, является а вот... собственником. А вот так вот бывает. У ну, нас. а как вы думаете? Мы же все бизнесмены. У нас много родственников, которые являются бизнесменами. Город переплетен, да, ну, интересно. У нас вся страна переплетена в каком-то понимании. Хорошо. Итак, данный наверное... сбор вас мертвым припарком. Нет, нет, мы очень благодарны за эту меру, По потому что те... 45 предприятий, а, аренда. На целый год отменена, то есть это полностью 2022 год, это огромная помощь для этих то есть предприятий. Для них это конечно, конечно, это помощь. Ну, но я просто хочу спасибо. поставить акцент, однозначно спасибо, но я хочу поставить акцент, что этот вопрос не закрывает моменты и сложности других предприятий, для которых эта ситуация не решает. Понял. Это... И ну, еще есть один момент, давайте. что решение принято, но на сегодняшний день подписи нет нету подписи? Нет подписи. То есть, итак, внимательно. Решение по освобождению ресторанов, а это всего лишь на всего 45 таких ресторанов. Это, это статистика правительства от, Севастополя на начало 2022 года. Да. Не подписано еще. Ну, по крайней а край край мере, мы а этого подписать? не видим. Ну, а кто нам заявил о том, что он снимает? Ага. Мы ждем подпись... Понятно? Хорошо. Нашего губернатора. Кстати. И еще один момент. Смотрите, то, когда я говорю, что э, момент с, с мерами поддержки, он нужен на вчера, э, очень ярко показывает и эта мера. Потому что, э, согласно э, договору размещения Веранд, э, за июль за июнь месяц у нас действовала... Э, нет, по мае месяц у нас действовала мера 1 рубль аренды. Э, июнь месяц предприниматели оплатили, уже давно оплатили, да? а согласно договору июль, август и сентябрь, они должны были оплатить до 15 июля включительно. То есть ряд предприятий уже оплатили деньги. И в свете этих событий хочется понимать, каким образом будет решаться вопрос для тех, кто заплатил. Потому что... Момент взаимозачета на следующий сезон это хорошо, если предприятие доживет до следующего сезона. А зарплату нужно платить сейчас. И вот эти деньги, которые ушли на оплату аренды, очень хорошо бы покрыли какие-то коммерческие вопросы. Но это было бы идеально. Мария, я понял. В любом случае, это далеко не всех касается. Давайте а попробуем не всех, теперь. Абсолютно. Вы встречались, я знаю, там, да, с активом с другими рестораторами, что вы хотите попросить, и у вас будет встреча скоро, я так понимаю, с правительственными да, кругами, какие вы предлагаете меры поддержки ресторанному бизнесу и вообще в сфере общественного питания Севастополя эффективные, которые смогли бы вам продержаться на плаву еще год. Скажем так, четыре меры, о которых мы говорим, и мы не придумываем какой-то вариант решения вопроса. Мы говорим о том, что уже работало, что уже наши, наше правительство Севастополя принимали эти решения, эти законы, постановления работали. Мы просто ну, хотим, чтобы... Можно их перечислить? Можно. Две из них – это федерального уровня меры поддержки. Мы, про, мы говорим о том, чтобы обратиться с ходатайством и действительно, чтобы их э, это уже к продвигать. Это к правительству Мишустина, видимо, надо. Так. Ну, я думаю, здесь наше правительство Севастополя уже больше знает, каким образом все-таки продвинуть. Главное, чтобы они сами были заинтересованы в этом. Две федеральные меры? Какие? Федеральная мера – это реформировать помощь ФОД 3.0 дать возможность воспользоваться ею тем, кто не использовал услугу фото Что такое FOT FOT 1 Это возможность льготного кредитования под 3%. В коммерческих банках? Да. да. Угу. Льготное кредитование? Льготное кредитование. Просто одно из условий получения льготного кредита было участие в ФОТ-1 и ФОТ-2. Это программы такие были? Программы были, да, предварительно. И Сейчас пред... они... Все закончились. Конечно. И фот 3 у нас закончило 44%. Банк. Под сколько действия? сейчас предлагает кредит? Ну, сейчас идут такие ставки, которые для выживания бизнеса даже в хорошие времена это нецелесообразно. Ну, назовите нам примерно. 12, 10, 15. Ну, это в районе 15 однозначно. То есть, льготное было 3%. Конечно. А теперь 15%. Ощутимо, соглашусь. Вообще много ресторанов Но... работают в кредит? Такого уровня бизнес, он в принципе работает на кредитных средствах да, но Они оборачиваются и они возвращаются, это нормальная э, картина Для того, чтобы двигаться вперед, мы с вами продвигаем проект Мы берем кредитные деньги, но мы понимаем, что мы их вернем А сложность этого сезона в том-то и возникла, что в надежде получить сезон мы его не получили Понял, какие еще меры? В отношении меры фо 3 момент того, чтобы получили те, кто не воспользовался ФОТ-1 и ФОТ-2, это существенно, скажем так, они не взяли эти меры, оставив деньги, сохранив деньги в бюджете, а сейчас они не могут воспользоваться ФОТ-3 только за счет того, что ранее они не брали деньги, то есть пересмотреть условия. Однозначно... То есть давайте попробуем объяснить людям, которые ничего не понимают. То есть когда были некие меры поддержки, не все ресторанами пользовались. Да. В ковидные годы, прежде всего, так. Да. И... Они, они вытягивали своими силами. Но теперь им плохо, и они просят, они взяли нам задним числом... А почему задним? Ну Можно же реанимировать. Ну, денег... и... То есть вы просите фактически восстановить полностью те антиковидные меры, ввести их обратно в действие которые были приняты, вот я упрощаю просто по большому счету, правильно? То есть верните нам ковид, ну, в хорошем смысле просят рестораторы. Нет, сейчас... Не саму болезнь, а вот те меры, которые работали. Я бы не фокусировалась на ковиде. Сложные периоды в экономике тогда были связаны с ковидом, сейчас они связаны с жесткими санкционными... с жестким санкционным давлением. Сложность просто поменяла контекст. Но сложность для предпринимательства она продолжает и быть актуальной, поэтому я бы не говорила вернуть нам ковид. Как бы нам ни казалось, что оказ... эти года были лучше, чем прощал. этот, но сложная ситуация. Итак, значит, льготное кредитование... Даль... Условия льготного кредитования имеют значение, потому что были жесткие условия по сохранению штата, 90%. Но я могу сказать, при всем желании, даже таким методом мы не удержим рабочие места, потому что сокращения будут... Что еще просите? Тогда в таком случае, чтобы удержать рабочие места? Ну, я скажу так, что предприниматели уже думают о своем персонале и, если можно так сказать, обмениваются между собой сотрудниками для того, чтобы сотрудник не терял заработок своей семье. Какие меры нужны вам, что у города, у властей? Чем они власть, чем власть вам может помочь? Ну вот, выйти с ходатайствами, продвигать... По кредитом, кредитам я понял. А по дальше налогам? мера субсидирования, МРОД. Минимальный размер оплаты труда за период с марта по октябрь, возможно, правительство рассмотрит какой-то другой период, но тем не менее выделить... Это безобратное субсидирование. Да, но это пойдет на зарплаты сотрудников. На удержание рабочих мест. Конечно. На удержание рабочих мест тем самым высвободит определенные деньги для того, чтобы расплачиваться с коммерческой арендой, чтобы расплачиваться с поставщиками, потому что поставщики, они... В долг не работают, да? Работают, несмотря на разные сложности, они работают. Но долго эта история продолжаться не может, понимаете? Понятно. Они точно так же закупают продукты или производят, Итак, которым, для этого им также что, нужны деньги. Что еще вам можно помочь? И есть две меры, которые нашего регионального уровня, которая непосредственно зависит от об, нашего об, правительства. Об, Одна из них, это же, конечно, то, что касается летних площадок. Отчасти мы их получили, но просто хотелось бы какой-то завершающей картины в этом вопросе. Подпишите, наконец. Подпишите, и хотелось бы понимать инструменты, как быть с теми, кто на самом деле это уже уплатили, потому что мера... И верните деньги тем, кто уплатил. Ну, может быть, рассмотреть какой-то взаимозачет? В сегодняшнем дне, Как вариант. Хорошо. В так, дне... Подпишите все-таки верандовые верандные каникулы. Раз. Да, потому что мера э, очень хорошая. Я понял. Еще что? А, и э, у нас... Э, в 2020 году, с 1 апреля 2020 года по 2021, по тот же апрель, целый год действовала мера снижения налогообложения. То есть это как раз те меры, которые не дайте нам денег, а дайте нам немного послабления, чтобы мы эти деньги могли использовать для выживания предприятия. Но это тоже были ковидные льготы. Если не ошибаюсь. Но мы с вами сейчас можем формулировать. вы просите формулировать, верну, верну, я же не к тому говорю. Я бы подвела это к одному знаменателю. Они вам тогда помогали сложный выживать. Сложный экономический период да, для предпринимательства. Он <связывается> может наступить с любой <связывается> обстановкой Хорошо, вне. в каком объеме, Какие? сколько процентов? Для патентного налогообложения это был коэффициент 0,5. Для налогообложения УСН на доходы это уменьшение с 4% до процента и это очень существенно если мы с вами в цифрах рассмотрим понятное дело что выручки падают но и от этих выручек будут считаться другие доходы и если у доходы минус расходы это понижение до 5 процентов это очень существенная помощь Предприятием для того, чтобы решать вопрос опять-таки, тоже заработной платы. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, угу. что наши сотрудники получают не МРОД, не минимальный размер оплаты труда, а больше. Конечно. Поэтому. В общем, а когда у вас будет встреча взаим... с кем-то от... из ответственных лиц, вот, чтобы обсудить вот это все? На этой неделе. Нас ну, услышали. С кем, а с кем встречаетесь? Ну, на каком уровне? на уровне э, правительства Севастополя, в частности, представителей экономического. А закосбрание депутата что-то участвует в этой ситуации или только пока исполнительная власть? Э, участвует. Я думаю, что этот вопрос, он в принципе касается довольно-таки многих веток. Mm -hmm. Это и налоговая веточка, да, потому что мы говорим с вами про налоги. И, естественно, это и представители правительства. Поэтому вопрос достаточно серьезный. Хорошо. Вопрос денег, он всегда серьезный. Несомненно, тем более... Но я хотела бы акцентировать внимание. Мы не просим «дайте денег». Мы говорим о том, что «дайте нам немного возможности выдохнуть для того, чтобы продержаться». И... Есть надежда, что в следующем году будет по-другому? Ну, у нас у всех, я думаю, есть надежда Рестора... на то, что... Ресторатор живет на надежды. Ресторатор живет не надежда. Ресторатор, он оптимист абсолютный. Иначе бы он просто не начинал свою деятельность и не продолжал бы ее в таких условиях. Все, кто пришли в этот бизнес просто ради наживы, скажем так, единоразовые или вот, они давно ушли с рынка. Кстати, Мария, было в свое время у мафии такой прием, они обналичивали деньги, легализовали их через рестораны. И в обществе считают, что ресторан – это прикрытие больших денег каких-то там серьезных. Вот ваша точка зрения на этот счет. Но, э... Откуда, может, там середку люди продают, а там серьезно. Знаете как, ну это мир слухами Полнится а, мафия, я не знаю, как было у мафии, кроме книг э, Марио Пьюза о мафии и крестном отце. Я не читал, не читала другую информацию. В Севастополе есть информации. такие рестораны. У нас есть мафия. Она везде у есть, у она же бессмертная, я помню фильм это Может быть, только те, кто играют в игру «Мафия». Во всяком случае, я другой представитель мафии. Так, вмятного а, ответа не мы знаю. не получили. Мария, надевайте наушники. Мы спросили у севастопольцев, небольшой опост буквально провели, что будет, если там исчезнут рестораны, как они готовы там сопереживать, не сопереживать. Внимание на экран. Это наш опрос. И прокомментируйте потом его. Хорошо. Как часто вы позволяете себе ресторанам? Бывает? Часто очень, конечно. Ну, в среднем сколько раз в месяц в неделю? Ну, два раза в неделю точно. Но ну, часто, наверное, да. Ну Сколько в месяц раз примерно? Ну, раза три в неделю. Для меня роскошь. Я очень редко бываю, только по каким-то событиям. День рождения, юбилей и так далее. Ой, уже не, не часто, поэтому... Ну, заходите иногда? Да. Средний чек. Как вы, допустимый для вашего понимания? Ой, ну, это высокая цифра. 1800-2000, меньше ты не уложишься. Ну, не более чем тысячи рублей, я думаю. Ну, смотря что, если это просто перекусить, зайти обед, ну, 500 рублей, наверное. Если ресторан закроется, вы заметите это? Я думаю, что те рестораны, в которые мы ходим, не закроются. А какие вылетят? Вылетят те, которые как раз делают минимальную наценку на еду. Которые концы с концами не могут свести, которые готовят такую еду, к которому никто не приходит из людей. А должны быть такие рестораны, э, ну те рестораны, которые стараются сделать что-то классно и правильно, а у тех всегда будет достаточно количество людей, чтобы выжить и чтобы работать. Вы переживать будете? Нет. А вы? Нет, уже нет. Не заметите, да? Нет. То есть рублем поддержать ресторан. Если вам не попросят. Нет, неприятный момент. Мы любим очень, мы севастопольцы, мы очень любим морскую кухню, рыбу в том числе. Естественно, барабулька, су султанка, как же это без уже нее. Облик города. Такой. Да. Вы это ощутите, будете переживать. Не думаю, что сильно. Так. Переживу момент этот как-то. А если рестораторы попросят вас поддержите рублем, мы тут без клиентов совсем плохо. Вы готовы поделиться своим рублем? Ну, заплатить за ужин, готов, наверное. Это... А, там, или лишний раз прийти в ресторан? Ну, да, наверное. Вы поддержите ресторан? Конечно, приду. Пипитесь? Да. Если ресторан закроется, вы заметите это? Нет. А куда девушку тогда? В шорму Да, поведу. Ресторанам надо опираться в тяжелые времена на своего клиента или просить у власти иногда поддержку? Только на своего клиента, исключительно своего клиента. Ну, такой вот... Разнообразное мнение, в принципе, там. Прокомментируйте, что вы для себя важное услышали, и с чем не согласны? А важно, наверное, то, что достаточно много людей все-таки продолжают ходить в рестораны, для них это хорошая традиция, привычная традиция, а в частности люди более старшего возраста, они еще с тех времен не привыкшие в принципе посещать ресторан, культуры посещения предприятий общественного питания нет, всегда воспринималось это какой-то праздник, и мы идем на праздник. Но на самом деле поход в ресторан, как бы он громко не звучал, он может быть от бюджетного до масштабного. Можно прийти в маленькое кафе и оставить 10 тысяч, а можно прийти в дорогой ресторан и при этом посидеть, но это также будет поход в ресторан. Поэтому многие не приходят, думая о том, что колоссальные цены. А на самом деле сейчас рестораны более чем доступны. И порой наши севастопольцы оставляют деньги там, где можно было бы спокойно посетить ресторан, и они были бы удивлены, что огромные большие проекты, красивые, дорогостоящие, с шикарной картинкой, раскрученные, они очень доступны. Они прям, ну вот действительно на уровне той же цены шаурмы. Тот же бургер по той же цене можно приобрести, но при этом посетить заведение, где прекрасные фотозоны, где играет музыка, где красивая обстановка, где у ребенка есть детская комната, и ты не доплачиваешь за нее. Рестораны доступнее, чем они думают. А Обратили внимание, что, к примеру, люди говорят, что «да мы как бы не заметим, наверное». Но вот лишний раз поддержать, но ну, как бы поддержать рестораны хотели бы. Как-то у нас вот не надо, в человеке нашем не стыкуются два... Мы, наверное, с вами разные сюжеты смотрели. Я увидела, что больше людей говорят о том, что мы заметим. А если вы такую... Смотрите, но правительство говорит, у нас денег нет, ребята, выкручивайтесь, А если вот как-то такую... обратитесь с Севастопольсом и скажете, ребята, придите на один раз больше к нам, чем обычно... Хоть как-то. Как вы думаете, горожане откликнутся? Я не знаю, может быть, у Севастопольцев надо просить помощи? Я уверена, что откликнутся, и они делают это на сегодняшний день, потому что мы не можем с вами каждый день с экранов кричать нашим севастопольцам, придите к нам в ресторан, это не совсем будет и нормально воспринято теми людьми, у которых, к сожалению, уровень жизни только ухудшается, а не улучшается. Вот то, о чем я говорю, что хорошо да, бы улучшить, правда. Это правда. улучшить их уровень жизни для того, чтобы они, наоборот, смогли позволить себе хотя бы один раз в месяц, это же огромное количество эмоций, это совсем другое переключение. Ну, не знаю, ну, я, наверное, сужу по себе, но это всегда люди, очаровательно. Которые, люди, которые любят рестораны, они понимают, что туда приходят за атмосферой. За атмосферой, за настроением, за уютом, за И каждый выбирает себе то, что кому-то нравится громкая музыка, кому-то тишина и темные краски. Поэтому разная согласен, концепция, с вами согласен, она я разная. я сам к ресторанам с уважением отношусь. Я просто к тому, что рестораторы, в принципе, уже обращаются к жителям посредством своих акций посредством своего привлечения гостя. И когда мы говорим про сезон, мы же не говорим только про сезон, мы говорим и про жителей нашего города, потому что те рестораны, которые находятся в спальных районах, на периферии где-то, ну, я сомневаюсь, что наш гость туристический прям знает о существовании этих ресторанов и пойдет. Согласен. Поэтому эти рестораны по-прежнему остаются для жителей Севастополя, потому что они их только и знают местные жители. Какие ожидания? Как вы, насколько вы, на самом деле, оцениваете результаты? Результативность предыдущей встречи, будущей встречи, объективно говоря. Разговор-то будет сложный, это деньги, даже если не в прямом виде, то недополученное бюджет. Это деньги. в любом случае про деньги, да, как бы мы с вами не говорили, что это меры поддержки, это в любом случае про деньги. А недополучение бюджета, вот здесь бы я немножко... Смягчила углы, потому что... Налоги. Если, если мы снижаем налоги, не... мы... Да, но вы возьмете арендой с коммерческой, с собственника, который предоставляет эту аренду. Он все равно заплатит с своего дохода. А если мы разорвем договор, да, и аренду не будем, он не будет получать за сдачу аренды, соответственно, у него не будет доходов, и он не заплатит. Опять-таки, это налоги за персонал, который мы платим. Соответственно, их не будет. Я бы здесь, наверное, задала больше вопрос: в каком случае мы недополучим больше? И когда предприятия есть определенная гарантия, да, это вот как пассивный доход, мы знаем, что сейчас мы немножко немножко урежемся, но мы точно знаем, что на следующий год, в этом же количестве предприятий, в их лице мы получим эти налоги, мы получим эту аренду, мы вернем. Ну, во всяком случае, не вернем, да, не закроем вот то недополучение, но мы стабильно получим это и в следующем году. Мария, вы смотрите, у вас на этой неделе будет встреча с чиновниками из экономического блока. Поговорили, выслушали, и ребята говорят, ребят, ну вот вам подписал губернатор, держите, большего вас это устроит, ну, веранную, веранную амнистию. Или это не решение все-таки проблем? Ну, вот состоятся встречи. Ну, это решение для 45 предприятий. А остальным что, что их ждет? Чтобы а остальных ждет, ну, наверное, вот если... Это будет медленное вымирание или вот быстрое, хаотичное? Как вы думаете, как ресторан умирает, Это вот как это происходит? Ну, я скажу так, когда он начинает медленно умирать, мы об этом не знаем, об этом знает собственник, потому что он, имея хотя бы маленькую долю надежды на то, что что-то можно исправить где-то как-то, он это не говорит нам, он это не говорит гостям. Это проблемы, с которыми он сталкивается на самом деле каждый день. Сейчас одни, завтра другие. А вымирание, мы просто с вами как-то узнаем, что ресторан просто закрылся. И завершение последний вопрос. Примерно какое количество сейчас общепита уже ушло и закрылось в Севастополе? Есть примерное понимание? Каждый десятый, каждый двадцатый, каждый пятый. Это ваше оценочное суждение. Ну, Скажем так конкретной цифрой чтобы вот вам ее заявить я не обладаю но я больше скажем так являюсь представителем союза где кафе не на рынке не у подъезда у дома да то есть это немножко выше сегмент здесь вероятность закрыть есть уже проекты которые закрылись на начало этого сезона когда мне пишет управляющий, что нет больше сил тянуть, уже не хватает То есть пока пошли запала. рестораны, которые ориентированы, прежде всего, были на туристический такой кластер, да? Да нет, я не сказала бы. Опять-таки, те же рестораны в... Но цифр у вас пока нет? Нет, цифр нет. Хотите бить чиновника, что, что... бейте чиновника цифрами, запомните, по-другому. И пить это не надо. Чиновник любит цифры. — Вооружайтесь. Итак, вот о такой ситуации бедственной, достаточно сложной, может быть, не бедственной, но сложной, рассказала Мария Флоринская, это председатель Союза арестраторов Севастополя. Будет встреча с правительством серьезная. Будем надеяться, что стороны как-то найдут какие-то решения. Не хотелось бы, чтобы Севастополь потерял часть своего такого вот изюминки своей, лично мне. Это моя точка зрения. И будем держать вас, наших читателей и зрителей, в курсе, что происходит именно вот с этим вопросом в городе Севастополе. Спасибо, что были с нами. Я вам спасибо, спасибо за интервью. Спасибо за встречу. Форпост подкасты.